так оно ну, вроде бы записывает сейчас ребята я все вам объясню окей <связываю> а, блин миша заткнись <связываю> <Там официально. Здорово. связываю> все опять Здорово. сейчас все расскажем идем я взял камеру, взял штатив пересел. Угу. сейчас все объясню тебе. А что за штука у тебя висит? Так а это охранная та... система Давай я потом расскажу все. Ну, ладно. Короче, Дим, Но. тут такая тема. Эм, помнишь, мы видео снимали... О, прикольно. Ну, Тоже да. пишешь? Да. Короче, смотри, помнишь, мы видео снимали про вызовы духа, хирургова. Как такое забыть? Мне кажется, у меня он дома. Нет, это точно кончено, мне кажется. Блин, я, не, нет, ну, нет, говорю. И... Так, смотри, вот камера, вот нет, Сейчас нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, Ну, короче, я нет, нет, говорю. Ну, Дима, это не смешно, нет, нет, нет, нет, говорю, я не сплю ни нет, нет, иногда кажется, что за мной смотрят. Это соседка тетя Люба. Нет, я сегодня в 5 или в 6 утра заснул только. Ты в GTA играл просто. Ну, и это тоже, ну блин. В 5 утра только могу заснуть. Ладно, ну, ты, короче, объясни мне, что Посмотрим. делать, как ее поставить. Сейчас я тебе типа, поставлю. Ну, <свят> со штативом ты знаешь, как она нужна? Ну, штатив со штативом. Так, сейчас, я почти уже настроил. Блин, ты что, дурак себе в лицо? Молодец. Короче, чтобы камера-то не погасла, которая висит в коридоре. У меня пауэрбанк. Так Zim üst. да, вроде фокус на тебе. Все. За комната. Все. Камера раз, камера два, камера три. Я думаю, тебе хватит. Камеры. У меня есть еще вот такая маленькая. Mm -hmm. Какой А, а блядь, привычки подождите. Так, все. Я пошел. Вставляю тебя своими демонами наедине. Ты это самое не обижаешь. Миш. Сука, это должно было быть видно. Это сука должно было быть видно. Это сука должно было быть видно. Это сука должно было быть видно. Бля. Сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука. Сука. Угу. <sighs>